Всем привет дорогие друзья, в этом видео расскажу про новый интересный, скажем так, свежий проект, называется BytePay а, У нас Neoscript, проект открылся совсем недавно, появился уже на хорошей бирже CryptoBright В общем, что у нас по проекту, ну то что децентрализировано, открытый там код у них, все дела, а, анонимные транзакции, DarkSend протокол С этим понятно, с этим уже как бы все хорошо у нас По дорожной карте то есть по дорожной карте. Android кошельки выполняется, все это делается, листинг на биржах. То есть они сейчас потихоньку двигается, но двигается уверенно и все у них как бы идет по плану, как они запланировали. С этим тоже у нас как бы понятно. Дальше у нас тоже идут интеграции, потом интеграции будет типа, карту сделают. Кстати, интересно будет, как у них там с картами получится. Опять же, листинг на биржах, только на биржах уже более посерьезнее так дальше ну, пока здесь я так не особо могу рассказать что будет в дальнейшем но ну, по крайней мере вот это вот уже все что они делают и сделали уже довольно таки выглядит хорошо что у нас еще интересно у нас награда за блок то есть тут есть многоуровневые мастер ноды есть четыре уровня мастерноды, там где которые 5000 10000 20 и 40 тысяч и в каждой мастерноде идет определенная награда за, скажем так, награда за блок. То есть сколько мастернода будет иметь. Кстати, скажу, это очень прибыльно. Окупаемость а здесь мастернод очень, скажем, такая быстрая. Там буквально, я не знаю, меньше недели, там 4-5 дней все. Мастернода купилась, вы уже в огромном плюсе. Так что я думаю, я эту мастерноду обязательно себе прикуплю. Посмотрим, как у нас все будет получаться. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Так, что я хотел еще дальше сказать. Также у них там, ну опять же, там кошельки, типа холодное хранение. Посмотрим, ну, что тут они будут нам дальше предлагать. Как бы с этим еще разберемся. Нам сейчас самое главное, это какой алгоритм, где копать, хорошая у нее сейчас цена или нет, цена у нее сейчас хорошая, и сколько на это можно будет заработать. Ну, алгоритм, как я говорил, на него скрипт, время блока 60 секунд. И вот по мастер нодам до да, четыре уровня на хорошую наверное, вряд ли денег хватит но ну, по крайней мере какую нибудь такую либо такую прикупить допустим постараюсь по кошелькам у нас есть на любой вкус и цвет windows mac и linux это очень тоже хорошо так как больше пользователей охватывают как говорится лучше хранить деньги у себя в кармане чем где-то на бирже в банке ну Мало ли, что с биржами бывает, сами понимаете. С этим разобрались. Какие у нас биржи есть? Криптобрач есть. С BTC торгуется. CoinExchange появится, криптопия. У них, я скажу, на криптобрач, у них уже торги идут вообще очень хорошие. Там прям, не знаю, но очень много. Сейчас мы к этому чуть дальше вернемся или пройдем дальше. С этим мы уже разберемся. Ну, блок-эксплор как бы смотреть пока не будем. Думаю, это как бы сейчас ну, не так уж прямо и важно будет. Темка у них есть на Bitcoin Talk, также у них есть ссылочки в Discord. Можно будет добавиться там, поучаствовать в баунти, в Airdrop, тоже много монет, скажем так, получить. В общем, смотрите, вот они, да, залезли на Masternode Online. То есть можно посмотреть 4 уровня мастернод. цена монеты 33 цента. И торги у них за сутки, грубо говоря, плохие получились. Я скажу, свежие монеты, которые так выходят, у них там таких торгов за сутки вряд ли набегает. А здесь уже, грубо говоря, почти 42 тысячи долларов. Как видите, пятитысячных мастернод у нас 17, остальных по 8. И тут у нас, короче, кто-то по-серьезному решил вредиться и сделал себе мастерноду прям такую вообще жесткую. Кстати, 12 человек сделало, Что довольно-таки это очень круто. Прикиньте, 13-го мастернода стоит. Это очень много, очень дорого. Ну, в общем, как-то так. Видимо, выгодно либо самую дешевую, либо самую дорогую брать. В общем, что у нас, да, вот по самой дешевой? У нас по самой дешевой, у нас рой, э, получается, там, почти 10 тысяч процентов, окупаемость 4 дня, то есть, вкинул эти бабосы, через 4 дня ты себе, то есть, ты вкинул, получается, ты купил монеты, вкинул боссы, ну, получается, сколько там, полторуху зелени потратил, и через 4 дня, пускай даже если еще люди добавятся там со всеми там делами, максимум 5 дней, у тебя ровно же столько же денег падать обратно на карман. Даже если потом немножко дешевле продавать, там плюс-минус курс, сами понимаете, плавает, все равно это огромный профит за неделю будет. Так я думаю у нас а, не, не каждый столько зарабатывает денег. Как бы с этим уже понятно, да. И сейчас опять же глянем. Смотрите. У меня вот даже самого интересного, вот, да, самая четкая мастернода. Сколько у нас тут выйдет. Здесь у нас Рой вообще 3 дня. А, прикиньте, да, вывалил сколько бабла и через 3 дня ты столько купил. Но опять же, потом надо еще эти монеты будет продать. Это очень такая, такое большое количество монет. Так что и цена не маленькая. В принципе, в принципе. Можно попробовать с мелкой, скажем так, то начать я наверное, себе конец конечно понятно что если такое позволить не могу но от мелкую думаю все-таки получится мне приобрести посмотрим как она крутанется расскажу потом сколько за сколько она у меня отбилась за сколько я смогу потом продать монеты в общем поживем увидим как говорится но вообще как бы думаю мастерную это перспективное дело особенно если проект хороший думаю будет все отлично кстати насчет биржи вот мы сейчас на бирже находимся получается байтпэй у нас тарги идут неплохо за 24 часа на 6 биткоина наторговали как видите ну это очень круто и цена нормальная то есть можно покупать можно продавать можно суетиться можно смотрю вот смотрите, сколько смотрите людей закупляют мастерноды они покупают мастерноды сейчас и буквально даже за такую цену это сколько у нас? 0,07, плюс 0,07, плюс еще 0,3. Неплохо так получается. 0,17 где-то 0,18 плюс-минус. Точнее просто, ну да, 0,18. То есть столько денег вкидываешь и примерно столько же может быть немного меньше, в зависимости от курса, а может и больше имеешь, грубо говоря, через 5 дней. Думаю, за 5 дней у нас тут так не фермы, никто так не зарабатывает. Ну, есть, конечно, всякие отдельные личности, но... Можем пожелать им удачи. Нам нужно тоже как-то крутиться. Ну, пока у меня на этом все. Так что давайте, мужики, тогда поддержите лайкосом, подписывайтесь на канал. Так что всем удачи, всем профита, всем пока.